Добрый день, информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий, и сейчас мы находимся на экологическом митинге. Разрешите задать здесь вам буквально несколько вопросов. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Для чего вы пришли на это мероприятие, митинг, и что ждете, каких результатов ждете? Mm, уже довольно давно стоит такая экологическая повестка, как строительство на базе уже существовавшего в поселке горной советского производства комплекса по переработке еще более опасных отходов, чем там перерабатывались до этого. А, в общем, я не эколог, к сожалению, не химик, но у нас есть очень много грамотных людей независимых, которые разбираются в этом вопросе. И слушая их, я потихонечку стал задумываться, какая перспектива вообще будет складываться для региона, если выше обозначенное производство там все-таки откроется. И прихожу к выводу, что перспектива неутешительная. Потому что так как производство открывают уже... На месте существовавшей базы, без дополнительного планирования, а такие производства должны выноситься как можно дальше от а, населенных пунктов. Они должны планироваться по гидрологической ситуации на месте их расположения. То есть, а, будет ли возможность, а, возможность а, стока неких отходов в грунтовые воды. Такого планирования не проводится, строится только потому, что так выгодно, потому что потом можно будет, вложив минимальные деньги, снимать неплохие сливки из российских компаний, которым нужна переработка, и из зарубежных компаний. Судя по имеющейся информации, зарубежные отходы будут в том числе туда завозиться. Вот мне кажется, в связи с этим складывается очень неутешительная перспектива по экологической ситуации в регионе в целом. Вот, и мне хотелось бы здесь еще послушать какую-то дополнительную информацию и, возможно, внести даже свою лепту потому что я здесь живу это мой дом в конечном итоге хотел бы продолжать здесь жить дышать чистым воздухом и пить чистую воду вот так а, второй вопрос скажите что на ваш взгляд является основной про э проблемой экологических катастроф нарушений преступлений в области охраны природы основная причина Основная причина, мы здесь видим очень яркий пример, это стремление людей к наживе всеми доступными способами, без соблюдения экологической безопасности. Стремление максимально дешево и максимально много выжить из производства, не обращая внимания на человеческие природные факторы. В общем, основная причина со всеми вытекающими. Именно да, вытекающими. основная причина – это капитализм это с большой буквы. Мы видим очень яркий тому пример сейчас. Понятно. Ну да, это, конечно, действительно так. А скажите, а как вы считаете, как решают а, проблему а, мусора именно в различных странах? А -а -а, интересный вопрос, кстати говоря. Очень часто проблема решения переработки отходов – это вынос перерабатывающих заводов в другие страны, с менее.. Развитая экономика и уже менее благополучной экология. То есть, уже недалеко, уже недалеко не удивление, что многие цивилизованные страны просто вывозят этот мусор в страны третьего мира, где местные аборигены его перерабатывают. И, можно сказать, так убивать свое здоровье. А то, что не смогли переработать, также они живут с этим, по сути. Вот, кстати, говорят, тоже очень классный пример: у нас на базе оргсинтеза открыт французский завод Флопам, где будет производиться полиакриламид. То есть то, что всеми вытекающими последствиями довольно опасная штуковина. У себя они почему-то не хотят открывать таких предприятий, они выносят их, как вы выразили, страны третьего мира. Но мы, наверное, уже, да, давным-давно, с 90-х годов стали страной третьего мира. Что-то тут удивляться. Скажите, что вы можете сказать про э -э -э, экологические спекуляции на тему экологии? М -м объясните немножечко, пожалуйста. Ну, например, как сейчас многие например, организации обвиняют друг друга то что эта вот компания нарушает экологические нормы. Например, также например, они используют такие платформы, как Greenpeace, и также протест устраивают, например. Или также вот в ООН бывает, некоторые люди выступают, например, недавно известная девушка, что, что вы уничтожаете проблемы. То есть именно на эту тему. А если посмотреть по факту, ну, как экологическая проблема была, так она и осталась, и даже продолжает нарастать. Как браконьерство было, так оно и происходит. Как заводы сбрасывали, например, как отравление, отравляющие вещества в атмосферу, в землю, так оно и происходит. Но, тем не менее, пытаются что-то говорить, они как раз спекулируют на эту тему, больную тему, но фактически проблемы не решают. Кому там... это выгодно? Для чего это все происходит? Это выгодно в первую очередь тем людям, которые, как ни странно, организуют подобное производство, потому что люди, спекулирующие на экологической проблеме, да, я понял суть вашего вопроса, они зачастую решают следствие, а не причину. Они не борются именно с желанием неконтролируемой, неконтролируемой прибыли. Они закрывают один завод, точно тут люди рядом буквально открывают другой, потому что у них есть для этого экономические возможности. И все продолжается дальше. Бороться нужно с корнем. Они а со следствием. Да. Понятно, дело, эта компания, например, хотела увеличить больше прибыли, она использует различные рычаги, чтобы сместить ту конкурирующую компанию, обвинить ее в том, что она нарушает экологические нормы, а сама все-таки в итоге забирает различными путями этот завод производства и также на это же просто увеличивает свою прибыль. Ну, абсолютно, имеют для этого все экономические и юридические рычаги, к сожалению, в нашей текущей системе. Ну, конечно. Особенно в нашей... Кто, как говорится, кто платит, кто заказывает музыку, как говорится, правящий класс, естественно, у него и в рычаги есть. Ну, рычаги есть в том числе и у нас, если будет проявляться более массовый интерес, если будет более глубокое понимание проблемы. Начиная пускать даже с верхушки, с того, чем это грозит нашему региону ну, для начала, и заканчивать тем, что, кто во всем виноват, и какой экономический процесс виноват во всем. Будет, будут более массовые выступления на эту тему, и, я думаю, можно добиться каких-то результатов в корне. К сожалению, с таким количеством народа пока мы этого эффективно делать не можем. Да, здесь еще очень много предстоит работ. Все, спасибо большое, что уделили время, ответили. Вам огромное спасибо. Да? Добрый день. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов. Да. Первый вопрос. А для чего пришли на данное мероприятие и какой результат ждете? Я пришел выразить свою позицию по поводу того, что у нас в области, получается, хотят захоронивать различные отходы, опасные для людей. Я жду, что власть наша как-то воспримет это, то, что люди против, что люди пытаются выразить свою позицию, потому что здесь я не понимаю, вот, особенно молодежь, которая сидит дома, всем все равно. Ваши родители здесь будут жить, ваши дети здесь будут, вы сами здесь будете жить. И как бы у нас число онкологических заболеваний выросло за последние годы. Все и дальше сидят дома. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что является основной причиной экологических катастроф, нарушений и преступлений в области охраны природы? Ну, потому что законы есть, они не соблюдаются, они устаревшие, как я считаю. Всем плевать, могут какие-то обходные пути, коррупции и так далее. То есть никто за этим не следит. Основная причина – это получение прибыли со всеми вытекающими. Другой вопрос. Как вы считаете, как решают проблему мусора в различных странах? Ну, если смотреть на, евро, на европейские страны, там, например, эти отходы перерабатывают различными образом, захоранивают в тех даже местах, где нет людей, везут в Россию. Так, смотрите, не для кого, для многих, может быть, будет открытием то, что многие, так сказать, цивилизованные страны, да, проблем мусора просто сплавляют в другие страны э, третьего мира, где уже местные люди, жители, уже перерабатывают их, убивая свое здоровье, а то, что не мог переработать, фактически с этим живут. А, третий вопрос. Как, как, что, как вы считаете, что является темой экологических спекуляций на тему экологии? Не очень понимаю. Что такое спекуляция на тему экологии? Например, как, например, организации крупные могут обвинить там друг друга, то, что другая компания нарушает экологические нормы и, и, так, и делает специальные бросы, что та компания плохая, а мы хорошие, а те них, что, их, их деятельство влияет на окружающую среду негативно и на животных. Что вы можете сказать по этому вопросу? Например, в ООН, выступления многие. Гринпис, а, да. например, выступает тут. Я думаю, другие компании пытаются друг друга потопить, чтобы ну, сплавлять эти отходы общие куда-то в другое место в угоду получается выгоды. То есть они где-то более простые, но небезопасные способы нашли и используют их. То есть фактически компания друг друга пытаются обвинить, а если посмотреть на проблему глобально на нашу э, планету, то проблема экологических катастроф как была, так остается и даже в какой-то мере нарастает. Как проблема браконьерства, проблема загрязнения, как была, так и остается фактически, пока они, что, э, люди ничто не сделают с ним более кардинально. Все, спасибо большое, что ответили. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего пришли на данное мероприятие и какой результат от него ждете? Я пришел на данное мероприятие отстоять свои права, права граждан своего государства, получается, и, наверное, доказать самому себе, что чего-то стою как бы, и могу бороться за, и за свою страну, и за свой город, за экологию прежде всего, и, в принципе, за то, чтобы жизнь становилась лучше. Как вы считаете, что является основной проблемой экологических катастроф, нарушений и преступлений в области охраны природы? Я считаю как раз таки нарушением это вот постройка завода, которая грозит, я считаю, серьезнейшим ухудшением окружающей среды, экологии, загрязнениями, опасными веществами. Ну и... Также я считаю, вот мусорные полигоны тоже не менее важны. Не менее важно их, конечно же, убирать, как-то решать эту проблему и искать новые пути решения утилизации мусора. Так, основная причина проблем – это получение прибыли со всеми вытекающими. Другой вопрос. Как вы считаете, как решают проблемы мусора в различных странах? В различных странах я считаю проблему решают совсем иными путями. Например, в не так далекой Скандинавии проблем решают банальным продажей. Получается отходов их продают для дальнейшей утилизации другим странам закупщикам. Таким же являемся и мы. А, насколько я знаю, мы закупае не уверен, что закупаем. Я знаю, что мы получаем а... Плать, из... нам плати за то, что мы приняли да. мусор. Да, а... мусор, брод. Я думаю, никто покупать не будет просто ну платить да. за него. А... Платят за то, чтобы они приняли. да, да. А, там, а что с ним сделать? все уже это не может. Да, получается вот Германия забывает нам опасные отходы. Также утилизируют, вот я знаю еще, э, в Украину получается на месте э, постройки, вот, э, ну, вот, на месте аварии, там сейчас организовали, э, получается, полигон для взрывания вот этих опасных отходов, э, ну, это тоже, конечно, все неправильно, ну, вот, как-то вот так. То есть, фактически, это все цивилизованные страны отправляют свой мусор, сплавляет как в Мене цивилизованные, где местные уже аборигены, так сказать, его перерабатывают, убивая свое здоровье. А то, что не могли переработать, живут фактически с этим. Да, да. И на этом также пытаются как-то вот заработать, получается. Даже пытаются показать населению, вот, что это якобы все полезное, Как бы вот эта вот ну, переработка, что это все правильно. Хотя, по факту, это, конечно же, таким не является. А что можно сказать на тему экологических спекуляций? На тему экологических спекуляций ну, можно много сказать. Вот. Я считаю, может, это, конечно, вот как-то такое <соценно> некое инокомыслие, но вот Грета Тунберг, вот знаете. Да, да, да. да. Один из примеров. Да, такое. Ну, гиперболизированные у нее восприятие сейчас ситуации, я считаю э экология, ну, конечно же, важна в стране, но э я считаю, также не стоит э опускать и другим важные проблемы, как, например, у нас сейчас э поправки, конечно же, антиконституционные, которые, которые возведут нашего президента в роль диктатора, я считаю. То есть фактически, например, одна компания крупная с целью увеличить прибыли и с целью убрать, для этого сейчас нужно убрать конкурента, они, естественно, делают вбро вбросы различные, проплачивают различные компании, в том числе ä, Greenpeace, тот же Подошло, и так далее. А если смотреть на проблему глобально, то как проблема экологии была, так осталась. Проблема бараконьерства была, так осталась. И, и, и можно продолжать дальше. То есть, как говорится, Проблемы также остаются. Все, спасибо большое, что ответили. Так, так смотрите, у нас... Поэтому... Так, визит... Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что является основной причиной экологических катастроф, нарушений и преступлений в области охраны природы? Но причина одна – это прицепность, подлость нашей сегодняшней власти, которая ну, у них не входит в их, в их планы. Думать о простых жителей этой страны они не воспринимают нас как каких-то своих собратьев, каких-то земляков, они не понимают, что мы друг без друга как бы не можем существовать. Мы должны существовать в обществе. Поэтому. Так, а согласно то, что основная причина – это получение прибыли со всем вытекающими? Ну, конечно, я это и хотел сказать. Это капитализм со, со звериным оскалом, которых никого не щадит. И, естественно, фашизация общества, который выкидывает и плюет на неугодных, на слабых и тому подобное. Да. как вы считаете как решать проблему мусора в различных странах в, в различных странах вот допустим даже взять европу да там просто тратятся такие средства на переработку на продукт э, продуктов жизнедеятельность человека там, то есть сортировка это сама культура обращение с с мусором и э, обязанность своих э, самих производителей э, бороться с, ну, с отходами с мусором так для многих наверное будет открытием то что многие так сказать, цивилизованные страны просто свой мусор сплавляют в менее цивилизованные страны где местные аборигены их перерабатывают убивая свое здоровье а то что не переработали так у них и остается ну, вот. конечно, им дешевле куда-то отвезти, чем, чем на месте. Что можно сказать на тему экологических спекуляций? Экологических спекуляций? Ну, вот немножко непонятно мне это. Ну, например, как вот, например, выступление, например, Grand Peace платформ такие, или он, как, например, вон в прошлом году, например, девушка одна Грета Тунберг выступала, например. Ну вот они берут таких, как Грета Тунберг. И на нее налепляет вот весь этот электорат, который верит. Таким девочкам. А может быть такая, что вот одна крупная компания мировая что-то производит, например, обвиняет другую, что та нарушает экологические нормы, обвиняет ее в этом с целью, чтобы ее либо закрыли, либо ее имущество, и, чтобы ее, эту компанию закрыли, а та компания в итоге стоит то, что та компания была закрыта, конкурента убрали, то есть, так сказать, и, прибыль, и они получили благодаря этому больше прибыли. И используют такие ресурсы, как вот в том числе вот различные платформы, обвиняют друг друга. А если посмотреть на проблему глобально в целом, то как экологические катастрофы были так и происходит и даже где-то нарастают как бра проблема браконьерства была, так и осталось как проблема загрязнения воздуху как было так и так и происходит до да, проблем никуда не уходит вот надо. надо решать и но извините меня решать адекватными методами адекватными методами которые дадут результат Да, в более как бы удобных местах э, но не как в тех густо населенных как бы областях, где есть пресные реки, где есть леса, где есть, ну то есть, где есть жизнь. Ну, почему бы не сделать где-нибудь там на крайнем севере, да? опять же. ну опять же потом эта проблема как бы может быть возник возникнет, ну как бы надо рационально подходить к этому. Ну если на крайнем севере, это как пример, да, хотя в принципе да, можно перенести производство и под землю и так далее, но если, например, идет, например, в другом, удаленном, например, завод, туда нужно что? что туда Коммуникации. должны ехать кто? Рабочие. Да. Коммуникация. Коммуникация. Коммуникация. Кто будет оплачивать? Кто? Ведь если сейчас все на завязано на прибыли, то это опять-таки, кто кому-то это в ущерб будет оплачивать? Так же тот самолет, чтобы люди сели и вылетели на смену и так далее. Ну, ну, это как просто то придется оплачивать? Наверное, да. будет... деньги будут выделяться из бюджета. Или вот как вот Сараты его вот открыли, то что просто, не извините, прибью, что это дешево рабочей силы. Да. Это уже противоречит то что... Ее для этого специально и поставили, то что... прибыль -то. Да, да. Ну, конечно, ну, у, больше, у капитала... Как... Смысл капитала в чем? Капитализма. Чтобы побольше... Поменьше заплатить, побольше срубить, был влаг. Ну, вот <laughs> людей ну, да, что да, да. ну, а, а, а то, что люди заболеют там или еще что, то ну, мне кажется, они не понимают, что э, многие люди как бы не будут этого терпеть и адекватная какая-то Адекватный ответ какой-то последует. Вот об, об этом они забывают, поэтому надо. Им тоже призадуматься. Спасибо большое, что ответили, уделили время. Всего доброго. Первый вопрос, который хотели задать, для чего пришли на данное мероприятие и какой результат от него ждете? Я пришел на это мероприятие, потому что я больше не могу молчать. К сожалению, у нас в Саратской области и во всей России происходят такие процессы, которые могут потом очень сильно аукнуться не только нам, но и нашим детям, и нашим внукам. Мы против строительства этих заводов и против того, чтобы дальше продолжалась политика по геноциду русского народа и других народов бывшего Советского Союза. Так Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что является основной причиной экологических катастроф, нарушений преступлений в области охраны природы? Абсолютная безответственность и безграмотность нашего правительства в отношении экологии и промышленности. Абсолютно... Непрофессиональные люди сейчас занимаются этой сферой, и нужно это срочно исправлять, иначе это приведет к непоправимым последствиям. Основная причина, причина – это получение прибыли со всеми вытекающими. Другой вопрос, кто задает, как вы считаете, как решает проблему мусора в различных странах? Проблема мусора, если взять за образец ту же Японию, она, мусор там достаточно успешно перерабатывается, даже по несколько раз, и люди там за это делают даже большую прибыль получают за это. Так, ни для кого не секрет, что многие цивилизованные страны просто сплавляют свой мусор страны уже менее развитые, менее цивилизованные третьего мира, где местные аборигены его перерабатывают, убивают свое здоровье, и а то, что не переработали, так и с этим и остаются. А что вы можете сказать также на тему экологических спекуляций? По теме экологических спекуляций, но я считаю, что это национальное преступление не только в отношении тех народов, которые страдают из-за того, что весь мусор сводится к ним. Теперь это пытаются провернуть с Россией. Мы ни в коем случае не должны этого допустить. Мы будем бороться, и мы не допустим того, чтобы эти заводы были построены. Ну, например, одна компания, например, хочет, обвиняет, хочет убрать конкурента, обвиняет то, что та компания нарушает экологические нормы определенные, проплачивает определенные платформы, акционеров различных. Ну, например, если например, взять прошлый год, например, девушка, уступление одной девушки в ООН, ну, это как в качестве примера, в качестве инструмента. И в итоге добивается, чтобы компанию конкурентно либо закрыли, либо просто активы перевели в той компании, которая все это проплатила, и просто очередного капиталиста просто бы увеличился прибыль. А если посмотреть на проблему глобально... То Проблема экологических катастроф как была, так и осталась. Проблема браконьерства как была, так и осталась, никуда не убралась. Как проблема отравли... отравления окружающей среды как была, так и остается глобально, как говорится, даже нарастает. Да. Все, спасибо большое, что уделили время ответили. Благодарю вас. Всего доброго. Удачи.